«Они любят меня, они не любят меня». Эти легендарные строки звучат в угасающем свете золотого солнца, когда вы срываете лепесток за лепестком эту прекрасную розу. Бывало и такое, верно? Проходит время, и вы понимаете, что вопрос о том, нравитесь вы кому-то или нет, немного сложнее, чем может решить местная Флора. Вот пять признаков того, что кто-то отрицает свои чувства к вам. Первый – они легко ревнуют. Бывает ли, что они странно реагируют на совершенно обычные события? В любых отношениях ревность может дать о себе знать в тот или иной момент. Вы можете задаться вопросом, почему человек, не заявивший о своих намерениях, начинает ревновать вас, когда видит вас с другими людьми. Все довольно просто. Их ревность – это один из признаков того, что они отрицают свои чувства к вам. Их собственные чувства в данный момент находятся в полном беспорядке. Они не могут понять, почему они чувствуют себя так, как чувствуют. Из-за этого внутреннего конфликта им трудно контролировать свои эмоции или дать название своим чувствам. Второе. Они флиртуют, но не доводят дело до конца. Делают ли они комплименты вашей внешности, постоянно интересуются вашим мнением и вообще приятны в вашем присутствии. Но они все еще не пригласили вас на свидание и не сказали, что вы им нравитесь. Это может быть потому, что они не уверены в своих чувствах к вам или потому, что они не знают о ваших чувствах. Иногда, когда вы нравитесь человеку, он идет на пролом и невероятно кокетничает а потом они больше ничего не делают. Есть вероятность, что вы им нравитесь, если они делают вам комплименты и находят предлоги, чтобы постоянно находиться рядом с вами. Но они не хотят торопить события или просто не уверены, как затронуть эту тему с вами. В любом случае, это признак того, что они скрывают свои искренние чувства. Номер три. Они подают вам смешанные сигналы. Были ли они так милы с вами сегодня за обедом, но не захотели сесть рядом с вами в автобусе? Возможно, они сказали, что им не нравится ваш наряд но потом попросили одолжить вашу куртку. Что? Если вас постоянно тянет в разные стороны от них, это потому, что они продолжают подавать вам неоднозначные знаки. Это горячие и холодные отношения больше относятся к ним, чем к вам. Они пытаются бороться со своими чувствами или, возможно, разобраться в них. Тогда это выбивает их из колеи. Ой. Бывает трудно, когда вам кто-то нравится, но вы не знаете, что делать. Поэтому они могут вести себя очень странно. Номер четыре. Они говорят притчами. Хотите определить, нравитесь ли вы кому-то? Если да, то вы можете проследить за тем, как они говорят о других людях в своей жизни. Подчеркивают ли они, что они просто друзья с остальными членами их круга? И самое интересное, что вы даже не спрашивали их об этом. Кроме того, этот человек будет тонко интересоваться вашим статусом отношений. Он может поинтересоваться, с кем вы общаетесь, когда хотите расслабиться и хорошо провести время, чтобы понять, вписываются ли они в вашу жизнь. Возможно, они используют такие упоминания, чтобы оценить вашу реакцию и получить представление о вашей повседневной жизни, одновременно сплачивая свои силы, чтобы сделать следующий шаг. Может быть, кто знает? Номер пять. А что если? Вы ведете с ними полезные разговоры и изучаете потенциал будущих отношений. Но вдруг они говорят, что говорить об этом бессмысленно? Они быстро ставят крест на всех и всяческих разговорах о совместном будущем. Это может быть признаком того, что они отрицают свои чувства к вам. Возможно, они иррационально считают, что у нас ничего не получится. Их разговоры часто сопровождаются пессимистическим страхом перед будущим. Они думают, что вы не сможете быть вместе, и это может затуманить их суждение об обязательствах. Они могут легко заблуждаться или слишком много читать между строк. Неуверенность в вашей реакции на них или страх потерять хорошего друга могут быть одними из многих причин, по которым человек решает воздержаться от выражения своих истинных чувств по отношению к вам. Если вы подозреваете, что дело обстоит именно так, всегда стоит дать ему гарантии, что его чувства взаимны. Помните, что хотя кто-то может отрицать свои чувства к вам. Если ситуация становится манипулятивной или токсичной, важно установить границы или даже попросить о помощи. Знаете ли вы кого-нибудь в своей жизни, кто проявляет какие-либо из перечисленных здесь признаков? Или наоборот, проявляли ли вы какие-либо из них?